Добрый день, дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Ева Фландер. Тема нашей передачи «Как спасти нашу планету». Тема очень важная, поэтому эту передачу надо будет слушать не один раз. Размышлять над услышанным Задуматься о том, что услышали И действовать А действовать – это значит Начинать что-то делать И делать все возможное Чтобы найти выход И понять причины тех глобальных Стихийных бедствий Которые сегодня происходят на нашей планете И первое, что мне хочется вам сказать Дорогие друзья Давайте спасем нашу планету А как? Вот так Две тысячи лет тому назад нам уже было дано самое драгоценное лекарство от всех бед. Этим лекарством является любовь, любовь к Богу. Давайте же, друзья, будем учиться любить, ведь эта любовь и спасет нас и нашу планету. И для вас звучит песня, которая называется «Везде, всегда, повсюду», так как любовь, она присутствует везде, всегда, повсюду. Любви Твоей Дорог в сердце, только любовь, поклоняюсь я тебе, любовь моя везде, всегда повсюду. Он мир любовью покрывает, благодеяние всюду льет, всем You see a oh TV Второе, что мне хочется вам сказать, дорогие друзья, это то, что мы должны научиться думать и мыслить как Бог, видеть мир глазами Бога, а это труд в сфере души. И мы должны понимать, что если в наших жизнях что-то не так, и в этом есть причина, немедленно приступать к изменениям во всем, менять свое мировоззрение, менять свои взгляды, привычки и чувства. И эти изменения приведут нас к позитивным переменам. Об этом я образно пою в песне тик где солнце и дождь – это наши учителя. Ну что, друзья, слушаем песню и размышляем, о чем в ней поется. Шассия и так любви, на чтоб она сияла ярче. Жизни нам нужны дожди, Дожди нужны и солнце тоже, Чтоб расцвела любовь в душе. Ведь с ней в любую непогоду Жить хорошо на земле. Тик-так, вот так, Дождь моё окошко, Пусть всегда мы будем рады дожди стучащему в окно Тик-так, вот так, Дождь стучит в мое окошко Тик-так, вот так, А я иду гулять Тик-так, вот так, Хочу побыть с тобой немножко Окошко, чик-так, вот так, на сегодня хорошо. что мне хочется вам сказать, мои дорогие друзья, и это очень важно, это то, что наша душа, ее состояние влияет на все то, что с нами происходит и будет происходить, и мы должны привести свою душу в порядок, а как? Вот так. Мы слишком много времени уделяем проблемам быта, стремимся к наслаждениям, комфорту. И это неплохо, это прекрасно, если с душой все хорошо. Но сегодняшняя ситуация в мире показывает нам, что в наших душах есть проблема. И она большая. И нам надо немедленно приводить свои души в форму и навести там порядок. А как? А очень просто. Поставить заботу о душе на первое место. И прямо сейчас для вас ответ звучит в песне «Берегите душу». Берегите жизнь, такую фразу Можно каждый день читать и слушать Но я встретить не могла ни разу Осторожно, берегите душу Брошено, забыто, изнывает, плачет и болит. Где-то там внутри у человека есть душа, хорошая душа. Трудней становится дышать, и она изранена, избита, умерезла, где ложь и суета, Щела веком занятым забыто, Ищи друга доброго Христа. душе заботятся не часто, хоть твердят о высшей красоте, но ну, а ей хотелось бы участия, а душа стремится к высоте. И сегодня, не желая, рушат То, что строили с трудом вчера. Где-то там внутри у человека Есть душа, хорошая душа. Ей средь шума атомна Трудней становится дышать Берегите жизнь Такую фразу Можно каждый день читать и слушать Но насколько бы легче стало сразу Если б люди вспомнили Четвертое, что мне хочется вам сказать, друзья, и это очень важно принять и понять, это то, что спасение планеты не придет через оздоровление в экономике или изменения в политике. Спасение планеты приходит только через спасение души. Друзья, если мы не начнем заботиться о своей душе прямо сегодня, если мы не научимся заботиться о ее нравственном состоянии прямо сейчас, если мы не начнем воспитывать свою душу постоянно, мы не выживем, мы умрем. Почему? Да потому что количество людей с преступными и патологическими наклонностями будет все возрастать и увеличиваться. А это и есть показатель того, что наши души болеют. Если болеет один человек, рано или поздно будет болеть все общество. Выздоравливает один человек, а рано или поздно придут изменения и выздоровление всех. Так давайте заботиться о своей душе. А как лечится душа? Душа лечится через покаяние и любовь к Богу. И нам нужно всем сделать первый шаг на этом удивительном пути. И для вас звучит песня, которая называется «Первый шаг». Потом, уставшая от зла, Победив земное притяжение, Стала и к спасителю пошла. Да наступил конец. Самонениям, карипаниям, Дай силу, о Отец, Душевным обещанием всего Дачи. Навек растейся тень Прошедших дней во флаг Покаянию лица просветленные вокруг, небо сознание Иисус. Сделан, вечно сделан Вечно сделан Первый шаг Друзья, сейчас в мире все перевернуто, стандарты, эталоны, ценности, похоть плоти аж просто блещет. Но с такими красками души, друзья, мы обречены на глобальные проблемы, несчастья и катаклизмы. Но что же нам делать? Спасать свою душу через изменение своих глубинных ценностных установок. И в этом тоже есть спасение планеты. Звучит песня. Все перевернуто, там есть рецепт. Все перевернуто и все ненатурально. Все перевернуто, подмазано. Все ложь в рекламах в жизни суетная и виртуальная. Обман открытий не приводит, совесть в дрожь. Все перевернуто и все не натурально. И речь не дар, а волны частотой И Божьей истины стучатся, а реальность в греховном сердце не сверкает чистотой. Все то, что славилось течение веков И в этой лжи людские миллионы Из лужи пьют они а с Божьих родников Настанет время, когда истины от века Господь естественно отделит красоту Унизит все, что высоко у человека Возвысить истину, любой и чистоту, возвысит истину, любовь и чистоту, все перевернуто, и похоть плоти блещет, и тело славится уж больше, чем душа. Из воротливости люди рука блещут, и честность более не стоит. Тут души Не думают о а Боге никогда Той вот потоки гордом равнодушия И думают, что будет так всегда Все перевернуто, стандарты, эталоны Все то, что славилось в течение веков И в этой лжи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 Пятое, что мне хочется вам сказать, дорогие друзья, это то, что спасение планеты придет через личное устремление к Богу каждого человека. А все беды, ведь они тоже приходят. Но только тогда, когда мы начинаем земное счастье любить больше, чем божественные правила в жизни. Так давайте, друзья, прямо сейчас будем учиться любить Бога, Он наш милый и самый лучший друг. Но как же можно его не любить? И об этом я пою в песне, которая так и называется «Лучший друг». Боже, как прекрасен мир, как много в нем таких затерянных углов, Где природа отражает Бога, где стихи читаются без слов.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 Получить мир в душе и отраду, и на тихий мой зов, верю, я ты прийти, поспешишь, ты прийти, поспешишь. А когда гроза промчалась мимо, кто-то в сердце постучался вдруг и вошел ко мне до сель незримый, незнакомый. Друг, Йо -йо -йо -йо. Где стремишься к полному покою Где привольно дышится в тиши Словно кто-то светлою рукою Прикоснулся к тайникам души И она раскрыла чистой песни О добре, о счастье и о том Что вернется жизнь еще чудесней Не сейчас, так все-таки, потом Я ничто по себе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 Кто-то в сердце постучался вдруг, И вошел ко мне до сильней зримый Незнакомый Тогда Жуданный, мой самый. Мчалась мимо кто-то в сердце постучался вдруг и вошел ко мне до незримый, незнакомый. Шестое, что мне хочется вам сказать, дорогие друзья, это то, что нам нужно научиться держать удары судьбы. И несмотря ни на что благодарить Бога, ведь удары – это уроки неприятные, но очень нужные для спасения нашей души. Это нам подарок от Бога, необычный, но очень важный и драгоценный. И я эту благодарность выразила в песне, которая так и называется «Подарок». Век. Благодари Христа, пусть вас поют Ему хвалу, твои уста воздай Ему хвалу, воздай хвалу и честь Он чудный, вечный Бог, Он был всегда есть Прекрасный мир зимоной Он создал для тебя сей мир навеки твой Бог дал тебе любя, воздай Ему хвалу. Воздай хвалу и честь Он чудный вечный бог, он был всегда yeah. на уста, С Отцом Небесным говори Как сладостные минуты эти Вот так стоял бы и стоял И озаренный Божьим светом Благовеним Молча Не тем путем и не тому служил Но Бог тебя нашел Путь в небо озарит Поздай Ему хвалу, Поздай хвалу и честь Он чудный, вечный Бог Он был всегда есть Хвала и честь на уста, с Отцом Небесным говоришь, как сладостными минуты эти, вот так стоял бы и стоял, и озаренный Божьим светом облака Возтемный человек, благодари Христа, пусть Господи, спасибо Тебе за все. И мы все вместе прямо сейчас воздаем Тебе хвалу и честь. Седьмое, что мне хочется вам сказать, дорогие друзья, это то, что законы Вселенной универсальны, а лики любви многогранные. Что это значит? Это значит, что законы Вселенной мы должны исполнять всегда, а лики любви – это наши постоянные изменения, то есть наши представления обо всем. И мы должны уходить от своего понимания происходящего, так как нет ничего в мире стабильнее вечных перемен. Учимся масштабно мыслить. И в заключение нашей передачи я желаю вам, друзья, во всем – и во всех делах удачи. Удачи в личных изменениях, удачи в работе над собой, удачи в преодолении трудностей, удачи на пути, удивительном пути, пути любви. И самое главное, мои дорогие, если мы научимся любить и сделаем любовь к Богу целью и смыслом нашей жизни – Уверяю вас, наша планета успокоится и беды уже будут нам не нужны, потому что через любовь, именно любовью к Богу изменяется все, все причинно-следственные события. Любовь, одна любовь, это и есть сокровище нашей души. А наша жизнь станет тем раем, тем счастьем, той радостью, о которой так стремится и которой так желает каждый человек. А слезы будут, но не от печали, а от радости. Потому что мы будем благоухать ароматом этой удивительной любви, любви к Богу и друг к другу. И это не сказка, это реальность. И когда к нам приходит любовь, с ней приходит к нам все, все, что нам надо. И я заканчиваю свою передачу песней, которая так и называется «Пришла». Любовь. А с вами была я, Ева Фландер, и до новых встреч в эфире. А, кстати, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Радио Мигмар». И также хочу вам сообщить, что у меня есть свой личный YouTube-канал, где вы можете не только услышать, но и увидеть красивые клипы, которые делает моя очаровательная Анна Трофимова. Люблю вас! Здесь и всюду, к нам стучишь, откроем сердце дверь. Ты обнимаешь, берешь за руку, и так легко становится душе моей. Любовь, любовь, любовь пришла. Святые руки передать Вознестись к Божьим высотам Приняв всем сердцем власть Для Него открой ты свое сердце Пришла любовь Спеши любить Любить, благоухать Вот наше назначение Пусть жаждут все сердца цвета и добра Пусть встанет мир хоть на мгновение. Сегодня лучше, чем вчера. Любим! Вечера